Добрый день, уважаемые коллеги. Вы знаете, что в течение полутора лет у нас работала комиссия по военной реформе, и она занималась не только Министерством обороны, Комиссия это занималась всей военной организацией государства и всеми отраслями, которые связаны с этой областью. И подошел период, когда нужно настало время принять соответствующие и кадровые решения. Они сегодня приняты. Эти решения, повторяю, являются логическим завершением одного из этапов работы по модернизации военной составляющей нашей страны. И они заключаются в следующем. Изменения произведены в... В Министерстве обороны, в Министерстве внутренних дел, Совете Безопасности. Мы вчера еще разговаривали на эту тему с министром обороны, с Игорьевичем Сергеем. Пришли к выводу, что в современных условиях, в условиях реформы вооруженных сил, обоснованном является замещение должности министра обороны Российской Федерации гражданским лицом. И Игорь обратился ко мне с соответствующей просьбой по этому вопросу. Я назову сейчас те изменения, которые произведены, а потом мы с вами в, в рабочем режиме обсудим некоторые вопросы, которые связаны с этими изменениями. На должность министра обороны Российской Федерации а, Игорь Дмитриевич покидает это место. Назначается секретарь Совета Безопасности России Иванов Сергей Борисович. Но Прежде чем сказать о новом министре, я бы хотел поблагодарить Игоря Дмитриевича Сергеева за тот огромный вклад который он внес в укрепление обороноспособности России. Евгений Мич всю свою жизнь провел в вооруженных силах, практически всю свою жизнь провел в вооруженных силах, стоял у истоков становления ракетных войск. Это не пустые слова, это правда. внес огромный вклад и в становление этих войск, в их развитие, в укрепление на сегодняшнем очень сложном этапе их развития. Игорь Михайлович остается, как сейчас модно говорить, в нашей команде. Он переходит в аппарат президента, будет работать помощником президента и будет возглавлять очень важный, не только для главы государства, но и для нашей страны участок работы, будет организовывать все ведомства и министерства, заниматься проблемой в том числе переговорного процесса по стратегической стабильности. Ильич, спасибо вам большое. Садитесь. Спасибо. спасибо. Сергей Борисович Иванов возглавлял рабочую группу по подготовке проекта реформы. Думаю, обоснованным является и его назначение на должность министра обороны, если он возглавлял группу, которая разрабатывала основные параметры реформы, то, видимо, будет справедливым ему поручить и осуществлять это в жизни, непосредственно проводить это в жизни. Садитесь, Сергей Иванович. Вместе с ним в Министерство обороны приходят известные и проверенные профессионалы. В Министерство обороны возвращается сегодняшний зам секретаря Совета Безопасности генерал-полковник Московцев, Московский. И произведены еще некоторые изменения. Освобожден от должности командующего Московского, Московского военного округа генерал-полковник Пузанов, он назначается заместителем министра обороны, статус Назначен командующий сухопутными войсками, и назначен командующий космическими войсками. Как вы понимаете, освободилось место секретаря Совета Безопасности, которое для меня, как для главы государства, крайне важно, потому что это орган, на котором сегодня. Лежит огромная ответственность. На эту должность я просил перейти Владимира Борисовича Рушаева. Он согласился. Спасибо, Владимир Значит, На должность министра внутренних дел Российской Федерации назначен Борис Грызлов. Лидер фракции «Единство» из Государственной Думы. Как мы понимаем, это политическое назначение. Вместе с ним в Министерство внутренних дел возвращается бывший заместитель министра внутренних дел Васильев Владимир Абдулевич. Человек опытный, знающий. И я рассчитываю, мы сегодня говорили об этом с Владимиром Борисовичем, он как человек, который от имени и по привлечению президента координирует деятельность, будет координировать деятельность силовых структур, не будет отходить от Министерства внутренних дел, окажет прямое, будет оказывать непосредственно прямое влияние на деятельность Министерства, окажет новому министру необходимую помощь и поддержку. Кроме того, я рассчитываю, что Совет Безопасности в сегодняшних новых условиях больше внимания будет уделять и проблемам Северного Кавказа. Это продуманное действие в сфере кадров, это не случайное решение, связано в том числе с изменением ситуации на Кавказе с изменением ситуации в Чеченской республике в том числе. Другая важная составляющая работы Совета безопасности – это борьба с коррупцией, с отмыванием денег и с незаконным вывозом капиталов за границу. Этот участок работы в Совете безопасности возглавит Солдаганов Вячеслав Федорович, который до настоящего времени исполнял обязанности начальника налоговой полиции страны. Спасибо. Его место займет Фродков, Михаил Ефимович. Садитесь, пожалуйста. Михаил Ефимович, как вы знаете, человек гражданский. Он достаточно долго был министром внешних экономических связей Российской Федерации, кандидат экономических наук и в Совете безопасности, на должности первого заместителя, занимался проблемами экономической безопасности страны. Как вы видите, на ключевых должностях в военных ведомствах у нас появляются гражданские лица. Это сделано тоже сознательно. Это шаг к демилитаризации общественной жизни России, и э, наряду с тем, что на первый план в этих ведомствах выдвигаются люди гражданские, вместе с ними в каждое из этих ведомств приходят профессионалы. В налоговую полицию вместе с Фродковым приходит э, э, заместитель министра по налогам и сборам Веревкина Рахальский. Это не все назначения, которые сделаны. Есть еще некоторые, которые без всякого сомнения привлекут внимание э, общественности. У нас впервые, наверное, в нашей истории появляется женщина, заместитель, заместитель министра обороны Российской Федерации. Это Любовь Куделина, которая до настоящего времени была заместителем министра финансов. Мы вчера с Сергеем Сергеевым на эту тему говорили. Он самым энергичным образом поддержал это решение. Любовь Кондратина, Любовь Кондратина человек известный, очень опытный. Не скажу, что Председатель правительства был в восторге от этого решения. Ему было жаль, что Любовь Кондратьевна уходит в Министерство обороны. Но я думаю, что в данной ситуации сегодня она там нужнее. Ко мне с просьбой об отставке обратился министр атомной энергии Евгений Олегович. Адамов, эта просьба удовлетворена. Евгений Олегович сам объяснит мотивы. Садись, пожалуйста. Сам объяснит мотивы, по которым он это сделал, если потребуется. Должен сказать, что Евгений Олегович сделал многое для укрепления отрасли за последние годы. Это факт. Это факт. И думаю, что мы его должны за это поблагодарить. На эту должность назначен директор Института Курчатова. Представьтесь, пожалуйста. Садитесь. Румянцев Александр Юрьевич с 1994 года является директором Института. Он доктор физико-математических наук, действительный член Академии наук, наверное, в отрасли на таком уровне один из самых молодых руководителей. Наверное, на таком уровне сам молодой руководитель. Вот это основные назначения, которые были сделаны сегодня. Мы в течение оставшегося дня в ведомствах обязательно, обязательно встретимся с руководством этих ведомств и поговорим о первоочередных задачах по организации работы.